привет youtube я получил посылочку очередную из китая от aliexpress ну хочу сделать распаковочку показать что и как так вот, упаковка обычный салофан. Тут вот всякие иероглифы. Адрес. В общем, распаковываем, смотрим или посылка соответствует тому, что заказывали. Так, надо аккуратненько, чтобы не повредить то, что там внутри. Я заказывал штаны и сумку. Сейчас и посмотрим, что у нас здесь. Так... Так, сумка есть, вижу. И штаны есть. Сначала посмотрим штаны. Вот, даже вложили какой-то подарок. Значит, штаны в упаковке. Фирма Тундер. Размер Excel я заказывал. Заказал Excel, потому что как-то заказывал, но у другой фирмы. И не подошел размер. И такое проблематично было потом поменять, опа, это у нас свисток в подарок вложили свисток, вот такой сыну наверное понравится, так посмотрим свисток, ага, это свисток и здесь можно что-то еще спрятать, такой походный вариант Водонепроницаемо. интересная штучка, Сами штаны идут в такой вот упаковочке оригинальной фирмы Тундер Значит, лейбочки, всякие тактические штаны. Соответственно, и лейба в виде там тактических приколов разных. Модель называется AX9. И я заказывал вот Темно-серый, вот я вижу, они такие и есть. Ну, скажу вам на первый взгляд, очень даже круто. Опа. Посмотрю-ка я. Так, прервемся. Я их сейчас примерю и скажу вам свое впечатление. Что хочу сказать. Штаны реально четкие. Я даже по другому назвать не могу. Очень классное качество. И вообще у меня размер не XL, но четко размер XL мне вообще супер подошли. Вообще даже не надо подрубливать их. Классный материал, прочный. Очень множество карманов. Вот карман. Вот карман. Задний карман. Передний. Классные штаны. Я очень доволен штанами. Все супер. То, что я и заказывал. Не ожидал, что будет настолько крутого качества. И очень удачно угадал с размером. Я думал, что мне придется их подругливать по длине. Но нет, скорее всего, может быть, я чуть-чуть их ушью совсем немножко на талии. А так вообще идеально, классно. Четко мой размер прошло Супер, я очень доволен. Так, дальше. Смотрим сумку. Посмотрим, или четкая у нас сумка. Сумочка фирмы Тундер идет в полиэтиленовой упаковке. В обычной. Кстати, упаковка запаяна. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Вот такая тактическая сумочка. Сумка. Идет с логотипчиком. Так, посмотрим ее подробнее. Сумка с логотипом. Она была там одного размера только. Так, достаточно вместительная. Я уже вижу. Можно зафиксировать ее на поясе дополнительно. Ручка качественное крепление, хорошо прошито, отлично. Так, первое отделение. Какая-то прокладочка, чтобы вода не промокала. Тут отдельный кармашек. Четко, четко. Другому назвать нельзя хорошие замки, качественная фурнитура, система моль, чтобы цеплять еще под сумки, липучки, большое отделение, которое откидывается полностью, значит внутри такая вот вставочка, она жесткая, так интересно кармашек и еще кармашек и есть такая вот штучка для того чтобы носить на через плечо эту сумку так вот, так вот она цепляется сумочка мне нравится и что нет вообще бомба супер очень доволен своей покупкой этим продавцом благодарен за очень быструю доставочку потому что доставка мне приехала значит где эта упаковка я заказывал там где-то 20 числа данную посылку и уже 11.09 посылка была в Киеве. То есть за три недели посылка мне доехала. Всем спасибо за внимание. С вами был Валентин. Подписывайтесь на мой канал. Будет еще много чего интересного. Пока.